Всем привет! Меня зовут Саша, и сегодня я хочу рассказать вам о том, как реализовать виджет для iOS 14, ровно такой, какой у нас написан для Delivery Club. Так как я не могу вам на видео показать код нашего боевого приложения Delivery Club, мы будем писать виджет для приложения дизайн-системы Delivery Club, с которым вы уже знакомы из наших предыдущих видео. Первое, что нам нужно сделать для того, чтобы создать виджет, это выбрать в Xcode файл New, создать новый таргет, и из списка выбрать Widget Extension. Назовем его WidgetOrder, потому что наш виджет будет показывать э, статус заказа в Delivery Club. Активируем схему. Итак, Xcode создал нам несколько файликов, в том числе WidgetOrder.swift, в котором есть такие сущности, как Provider, реализующий протокол timeline provider, Simple Entry, реализующий TimelineEntry, Виджет uh, ордер entry view, и основная структура widget order, который реализует протокол виджет. Uh, для того чтобы мы с вами хорошенько разобрались в том, как все это работает. Я предлагаю этот файл удалить и все начать заново. Uh, для того, чтобы написать наш виджет, нам надо создать несколько файлов. Начнем со свифтовых файлов. Они будут называться. Uh, первый файл будет order entry, это сущность, в которой будут храниться данные для того, чтобы отобразиться на виджете. По умолчанию он создался у меня внутри таргета valorous Kit. нам надо выбрать, конечно же, виджет order extension. Кроме этого, нам надо создать еще парочку файлов, это order entry provider, он будет тоже выбираем widget order extension. Это сущность, которая будет предоставлять данные, а именно ордер entry, для нашего виджета. И самое главное, нам нужно создать свифтовый файл, который будет называться widgetOrder. И это будет входная точка в наш виджет. Создаем. Помимо этого, создаем новую группу. Называем ее View и создадим несколько SwiftUI-ных view, которые мы будем использовать в виджете. Выбираем SwiftUI view, называем... Первая будет Order view. Здесь будет статус заказа. Вторая вьюшка будет называться Empty view. И она будет на случай, если заказы нет. Собственно, вьюха, который будет решать какую именно показать, она будет называться widget view. Или можно даже widget entry view. Отлично, давайте начнем верстать с mt view, она будет самая простая. Нам надо добавить VStack, на котором будет два текста. Для добавления текста мы воспользуемся нашей дизайн-системой. Который называется valrus kit. И воспользуемся вот этим методом. Первым текстом будет эмоджи, который будет показывать э, статус нашего заказа. У меня здесь заго заготовленные есть. Скопируем вот этот. Ставим его сюда. И стиль у него будет. Э, это будет header Large, самый большой наш, который есть. Сделаем резюм и второй текст будет нет активных заказов, и он будет размера main large для того чтобы посмотреть на превью нам надо добавить немножко контекста в именно видите он создал симулятор, а нам нужно чтобы он создал виджет, поэтому мы добавляем сюда импорт виджет кит, mtview preview вызываем, добавляем здесь виджет previewContext и выбираем family system small, наш виджет будет system small размера. Перезапускаем нашу превьюшку, build succeeded и мы видим наш виджет, наш смайлик, и нет активных заказов. Единственное, что нужно добавить, это multiline text alignment.center для того, чтобы отцентровать наш текст. Казалось бы, все готово, за исключением того, что надо добавить spacing в наш VStack spacing 8. Вот так, так стало еще красивее. Значит, наше mt-view готово. Давайте сверстаем order-view. Для этого она же будет чуть посложнее, для нее нам нужно создать структурку, которая будет предоставлять данные. Назовем ее order-view-model, и у нее будет три поля. let emoji, и это будет string, let title, тоже string, let description. Тоже string. Здесь тоже будет vStack, в нем будет уже три поля. Тоже добавляем valorous kit, сразу добавим widget kit для превью. Да, добавляем наш текст. Первый текст Будет браться из view модельки поэтому во в swiftui вьюху на нам надо добавить let viewmodel. Это будет order viewmodel. И соответственно добавляем сюда viewmodel. точка image. Это будет то же самое header large. Дальше добавляем текст, в котором будет viewmodel title. И он будет main large. И еще один текст, в котором будет лежать viewModel description, и он будет small, medium. Давайте добавим контекста в наше превью, создадим viewModel, это будет order viewModel, в качестве модзи возьмем следующую вот эту с тарелочкой, Добавляем ее, title будет готовиться, и э, давайте сделаем вот так для красоты. Title будет 14.00-14.10, это будет время, когда ожидается заказ, а description будет готовиться. Соответственно, передадим viewModel в нашу вьюшку, view viewModel и зададим preview context, виджет preview context, system small, вернемся в нашу preview и наш виджет почти готов, осталось только добавить тоже spacing 8, вот так отлично, это то что нужно. Теперь Переходим в Widget Entry, здесь нам уже не нужно превью. Данные для Widget Entry будут приходить из поля Entry, которое будет э, наш Order Entry. Мы его еще не создали, давайте пойдем туда и создадим его. Для этого мы импортим Widget Kit, создаем struct Order Entry, и она должна реализовывать протокол Timeline Entry. У него есть единственное ограничение – это var date. И сюда нам надо добавить наше значение, которое будет на которое будет смотреть виджет интервью и понимать, что показать: статус заказа или статус заказа нет. Для этого мы создаем enum, который называем Kind, и него нем будет два кейса: case Order и case empty и соответственно создаем let kind типа kind и у case order будет ассоциированное значение order view model соответственно order entry мы здесь получили и нам надо сделать switch switch entry kind если это order и забираем здесь LEDViewModel. То тогда мы возвращаем order view с view моделью из этого кейса. И в случае empty. Мы возвращаем empty view. Готово. Теперь давайте реализуем наш order entry провайдер. Для этого мы тоже импортим виджет kit, создаем новую структуру, которая будет называться order entry provider, и она должна реализовать протокол timeline provider, у которого есть следующие требования. Во-первых, placeholder. И возвращать он будет вместо сам timeline entry, мы будем возвращать нашу конкретную order entry. Помимо плейсхолдера нужно создать функцию getSnapshot, snapshot, которая тоже будет возвращать order entry. И еще функцию getTimeline. Вот такие три функции. Это требование протокола timeline provider. Для плейсхолдера мы вернем э, order entry, ее надо проинициализировать с текущей датой, и мы воз в качестве kind'а мы вернем empty. Placeholder отображается на виджете в тот момент, когда данные... еще никаких данных нет и непонятно, что отображать. Это будет вот как раз order entry из э, этого метода. В методе getSnapshot я предлагаю вернуть уже caseOrder. Для этого создадим letViewModel равняется Order viewmodel. на самом деле можем взять модель вот отсюда, которую мы уже создавали. Um, создаем entry. Let entry равняется. Order entry, проинициализируем ее тоже с текущей датой, kind order. Передадим сюда ViewModel и вызовем completion, в котором мы передадим entry снапшот, который мы здесь создали, будет отображаться в тот момент, когда пользователь захочет добавить свой виджет, он нажмет на плюсик на главном экране и увидит библиотечку, экран библиотеки виджетов, в котором наш виджет должен иметь какие-то, какие-то заготовленные данные. В данном случае он увидит вот как раз эти данные, которые мы приготовили здесь. И, собственно, метод get timeline, в который мы уже для самого настоящего виджета подготавливаем конкретные данные. Для простоты в этом видео я возьму совершенно те же данные. Единственное, что нужно сделать, это создать таймлайн. Он принимает на вход массив entries. В данном случае мы передадим одну нашу entry, которую мы создали, и политику обновления для этого таймлайна. Мы выберем never, потому что нам никогда не надо обновлять... Это значение. Соответственно, getTimeLine мы реализовали. Единственное, что нам осталось, это реализовать самого главного чувака виджет ордер. Для этого нам надо импортнуть виджет кит и Swift.ui. И реализовать struct виджет ордер, который реализует протокол widget. У него надо реализовать. В uh, Здесь мы создаем static configuration, потому что наш виджет будет статическим. Сюда надо передать некий kind, который является строкой. Давайте создадим его здесь. Uh, kind равняется виджет order. Передадим сюда этот kind, передадим наш order entry provider и. Uh, entry-in, реализуем, собственно, мы получаем на вход этой клажуры entry, и нам надо создать наш, нашу вьюху, виджет entry-view, в которой мы передадим это entry. Здорово, последний шаг, который нам нужно сделать, это добавить display-name, тут мы напишем статус заказа, description, мы напишем, подскажет, что происходит с заказом и когда ждать доставку. И выбрать supported families. У нас единственная... Ага, он принимает на вход массив, единственная family, которую мы саппортим, это system.small. И последний штрих, надо указать собачка main для того, чтобы виджет понял, что вот эта главная структурка. И теперь единственное, что нам нужно сделать, это проверить, что наш виджет заработал. Запускаем, видим, вот он наш виджет, 14.0.14.10, статус готовится. Спасибо за внимание и пока-пока.